Всем привет! С вами на канале Вики Синдром Дауна творчество и жизнь, и мы завершаем нашу пермогорскую роспись. Какие материалы нам сегодня с вами понадобятся? Лист бумаги или альбом? Карандаш простой, стирательная резинка, линейка и циркуль на всякий случай. И как всегда, хорошее настроение! А вы хотите научиться пермогорской. Росписи, составлять композиции и рисовать их. Тогда заходи на это видео и присоединяйся. Ну что ж, как я и сказала, какие материалы нам сегодня с вами понадобятся. Это карандаш простой, хорошо наточенный. Стрелательная резинка линейка на всякий случай циркуль лист бумаги чистый новый и хорошее настроение ой чуть не забыла подпишись на канал поставь класс этому видео и нажми на колокольчик чтобы не пропустить ни одного нового видео или урока на да, моем возможность если у вас есть деревянные заготовки рядышком, я воспользуюсь своей деревянной заготовкой. Как-то вот, вот так вот получается у меня. Только много чтобы обводить не надо, это как примерно. По краю. Тут, тут я здесь не буду прорисовывать, и так понятно будет, что у нас доска. вот Наша досочка. Вот наша досочка. Сюда будем вписывать мы с вами нашу композицию. Поехали? Что мы делаем первым делом? Вот мы перевели, допустим, досочку. Первым делом мы показываем толщину. Ну, где-то вот чуть-чуть. Я делаю от руки, потому что проще от руки чуть-чуть. Если вы хотите, вы можете, в принципе, по линейке попробовать. Ну, тут проще, если по линейке. Это где-то 2 миллиметра или 3, где-то так вот отступить от самой вот этой вот линии. Но надо нам, чтобы все было ровненько. Ну, как-то вот так. и вот с другой стороны точно так же. Ну вот, мы с вами закончили. А теперь по всему этому показываем наш бордюр. Давайте сделаем, к примеру, полтора. Полтора и такая же длина, которую мы здесь сделали. У где-то так, наверное, получается. Мы делаем отсюда полтора, и тут отступаем вот так по всей. И потом мы с вами проводим ту линию. Ой, полтора слишком много получилось, значит это у нас будет линия, сантиметр и вот так вот, мы типа сантиметру тогда сделаем, здесь сантиметр и по всей длине. Вот можно сделать вот так вот примерно. Надеюсь, вам было понятно и вы поняли, как строится композиция. Я тут немножко добавила, поскольку окон тоже толщина должна быть обязательно. Вот наши девушки, как получилось у меня, давно не рисовала людей, и наша маленькая растительная композиция. Есть, конечно, и ошибочки, но ничего.